всех приветствую! Сегодня я поделюсь тем, как заменить анодный стержень для водонагревателя. Внимание перед выполнением работ убедитесь в том, что водонагреватель отключен от сети. После того, как вы отключили его из сети, мы перекрываем отсечный вентиль подачи воды на водонагревательный бак либо полностью на квартиру. Если вы в своем доме, то естественно на дом. Начинаем сливать воду из бака в какую-то емкость. Осторожно, вода горячая! У меня для слива установлен сбросный кран, он стоит на холодной воде, на горячий он не нужен. Если у вас нет крана, вы можете просто сбрасывать через специальный клапан на баке, оттягивая рычажок, но это займет больше времени. На этапе слива воды возникают проблемы, так как вода не сливается с нужным напором. Чтобы вода сливалась хорошо, вам нужно на смесителе открыть горячую воду и тем самым дать доступ кислорода в бак. После того, как вода слилась, мы откручиваем два шурупа отверткой и снимаем пластиковую крышку. Осторожно не оторвите провода, а лучше запомните или запишите их расположение. Теперь выкручиваем гайки и вытаскиваем водонагревательные элементы из бака. Длинный стержень это не то, что нам нужно. Аккуратно очищаем весь шлак кисточкой, он легко чистится, если некоторые моменты не поддаются, можем их сбить чем-то деревянным, только осторожно не повредите элемент нагрева. После очистки нагревательного элемента мы видим стержень, его нам и нужно заменить, откручивается он достаточно легко. Не спешите выбрасывать, обязательно обратите внимание на резьбу, а лучше возьмите с собой как образец для покупки нового. Вот так выглядит стержень после двух лет использования. Теперь приступаем к чистке самого бака, осторожно шлак внутри бака очень горячий, работайте в перчатках или дождитесь остывания. После как очистили приступаем к замене стержня, так как у меня новый оказался длиннее, я отпилил лишнюю резьбу, тем самым укоротил до нужного размера. Вкручиваем стержень на прежнее место и начинаем сборку. Закручиваем все гаки. Перед установкой пластиковой крышки обратите внимание на положение переключателя регулировки температуры и тумблера на самой крышке так, чтобы их положение совпало. После установки крышки готовимся к запуску, но не спешите включать в сеть. Для начала закройте сбросный кран, если такой имеется, через какой вы сбрасывали воду. На смесителе оставляем открытой горячую воду и открываем главный вентиль подачи воды. Проверяем все, чтобы не было утечки в тех местах, где мы откручивали. Вода будет на набираться в бака через смеситель мы выгоним весь воздух Дожидаемся момента, когда и смесителя начнет течь водородным потоком без всяких прерываний. Только теперь можно закрыть смеситель и включить в сеть водонагреватель. Если у вас все получилось и нет никакой утечки, а индикатор нагрева показывает, что водонагреватель работает, дожидаемся окончания нагрева воды. На этом наша работа завершена. Работы проводились на водонагревателе Adeson 100 литров. Всем огромное спасибо за просмотр. Комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем до встречи в следующих видео, и вовремя обслуживайте ваши водонагреватели.